Как страна к нам дышит, пришла на то а даже Там Шума пора, К нам не на там ручьи. солнце распахнуло голубое небо. Направдали на голубя на фронтарина пустын голдя зимы а на своим дыханием. Наступит молодой апрель, долгожданная весна приносит счастье, обранила на бед крыш весна, копей, прикоснулась за теплом своим дреханием, а идет наступит молодой апрель. Долго весна, приносила счастье. Сердце трогает а обалдевший ветер. Умывается земля прозрачным соком. Самый первый из земли цветок нарос. Подрастет лето на очень скоро. Первый изменить цветок рос, Подпротится наше лето очень скоро И потрит слегка позднувшая река Агал тела любя рока Уносит дальше, Расцелует речка снова берега. Это лишь Большое счастье Расцелует Речка снова в Берега Может это лишь ее Большое счастье Обронила Надец крыль Весна копей Прикоснулась Сердеком свой дыханием марту уйдет Наступит молодой апрель Долгожданная весна Принурилась счастье. счастью Обронила на землю Весна-копель Прикоснулась сердником в Свой пеконник наступит молодой апрель Долгожданная весна приносит счастье, Обронила нас землю крылья весна копей. Прикоснулась от а теплом в своих дыханиях, Марк уйдет, наступит молодой апрель, Долгожданная весна приносит счастье,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 buh ba ba ba ba Music